Итак, и всем привет, дорогие друзья, с вами я, Банан Уван, и сейчас мы будем проходить карту Wolfenstein 3D. Да. Так, ну здесь нам показано, как что делать. Так. Ну, какие кнопки у нас будут использоваться. А, стрелять у нас на а, правую кнопку мыши и использовать ключ. Ну, короче, что-то использовать тоже на правую кнопку мыши. Итак, давайте к первый эпизод. Ой-ой-ой, как темно. Так, тут у нас и такой вот. Так, нет, наверное, я все-таки отрублю шейдеры, так как мне кажется ничего не видно вообще. Так, ну а пока шейдеры вырубаются, вы можете, в принципе, подписаться и поставить лайк, да. Вот, как вам, моя идея. Мне она лично очень нравится. Так, что у нас тут? Ага, еще еда. Так, у нас из оружия только легер до да ножек. Так, что у нас тут? Ничего нету. Угу. Вот, мы тупо вот такие вот красивые. Ой-ой-ой. Уйди. Лох тупой. Так. Что у нас там? Так. Здрасте. Фу, ай, ты как по мне попал? Ой-ой-ой. Я сейчас умру. Нет. Нет. Так, смешно получилось так. Ну давайте-ка мы заново начнем, чем мне не трудно. Так. Этот лох у нас сдох. Так, у нас тут ничего. Вот здесь у нас еда, опять же. Там ничего. Так. сейчас надо сначала он того добил убить бах бах бах бах бах на все господи я испугался Фу, реально Собачья еда. ну давайте-ка схаваем нормально так ой-ой-ой, ой-ой. Не нападай на меня. Все. Уходим. Так. <-кхм. сорев> Идем сюда, а тут нас уже ожидают. Все. Так. ой, ой-ой-ой Сейчас, подожди, дай у меня люгер перезарядится Сейчас мы покушаем Восстановим жизни Тут кнопка Ух ты, ух ты, слушайте У нас теперь есть МП-40 Классно Так, еще раз покушаем а, Все так, там какая-то комната секретная стоит. Тут какие-то кристаллики. Нормально. И идем в следующую комнату. На. Все, разнесли тупо в хлам. Так. Так, что у нас тут? Тут какая-то кнопочка. Стоять. У ух ты. У нас теперь дофига патрончиков. Класс. Мне нравится. Так. Стоять. Стоять. Там какая-то комната вот тут. Ага, вон, смотрите. Давай, действительно. О, еда. Так. Аптечка. Давайте-ка ее схаваем давайте-ка тут пройдем еда там уже почему-то дверка открыта а тут у нас ничего же нету да ну да так идем вот сюда и там нас уже ожидают вот таких вот два охранника первый этаж пройден почему я чего окей демоверсия версия пройдена угу. то есть мы уже ее все прошли О, так ладно с вами был банан ваван надеюсь вам прохождение карты понравилось всем удачи всем пока